Серега идет Семен. На обед. А работает. Сейчас с модной мебели идет. Что ты будешь обедать? Щили борщ? Ну-ка по-честному, по-честному скажи, по Молчи там, молчу, молчу. ха ну что, борщ или что?